И так далее, и так далее. Но я не знаю, я вот думаю, думаю и так далее. Я ему говорю, послушай, как бы ты ни думал о еде, тебе все время будет хотеться есть. И чем сильнее ты думаешь о еде, тем сильнее тебе хочется. Именно поэтому или не думай, или действуй. Вот так нужно жить. А когда мы, допустим, вспоминаем или думаем, то мы ухудшаем общее состояние. Вспоминая прошлое, мы теряем настоящее, а теряя настоящее, стирается будущее. Будущее формируется или ткется, как полотно, когда мы живем и ощущаем это настоящее. А если наши мысли заняты событиями прошлого, если мы все время только там испытываем удовольствие, то будущее не соткется. То есть это будущее может не наступить. Поэтому я считаю, что любые возвраты, воспоминания о прошлом, это наши элементы быстрого старения. Поэтому хотите быть молодыми, не думайте о прошлом. Ставьте себе задачи, старайтесь жить настоящим, будьте чуть-чуть энергетически мощнее, старайтесь все-таки восхищаться.